Тут угостили нас бадуровским чайком. Вот, решили протестить с Русланом. Тьягуанинь. Чик. Обычная нормальная доляшка. И, в принципе, и в остальных чаях я особо там ничего крутого не видел, но они качество у ну, всех классные да там. Попили чай, yeah. делались в сопле, хочется, мне хочется спать. Yeah, yeah, yeah! yeah, yeah, yeah! Я, я, я, я, там, микрофон дадут? То, микрофон дадут, то, верь, микрофон вирус дадут вирус тебе? Как бы Так будешь кричать? Ну, Мы... быстрее, да, Мы... там, <плот> это открытие по выставке моей хорошей знакомой Александра Борфа Это называется «Разная» Посвящена выставка женщинам которых выбрала Саша для своего проекта Не <плотворное> переживай, <плотворное> по Николаеву можно кататься в карете Лет пять назад я распрощался со всеми конторами, в которых работал, и перестал ездить в офис, полностью уйдя на фриланс. Я был очень рад этому и считал, то, что нифига себе, как это круто работать исключительно дома, а не выезжать, ни от кого не зависеть, не работать на дядю. Вот. Я занимался и занимаюсь продвижением различных компаний в социальных сетях, в Instagram, Facebook, ВКонтакте. Вот. и собственно. Мне было достаточно проснуться утром, налить себе кофе, сесть в одних трусах за компьютер, и я уже на работе. Я понял то, что я сильно засиживаюсь и практически не двигаюсь, и а, мое тело требовало как -как каких-то движений. И я увлекся как раз паракордом, стал плести, как-то уже двигаться, то есть мне надо было бегать там, на почту, покупать материал, плести, опять же, это работа руками, как-то разминаться, ну и... Тогда я чуть-чуть уже отвлекся от, от просиживания за компьютером постоянно. Когда ты работаешь дома, у тебя нет никакой дисциплины. Ты не можешь четко поставить график, ты не можешь четко определить себе обед. Ты вроде дома, вроде независим, но в то же время ты не можешь отлипнуть от компьютера, потому что у тебя проект, ты не можешь толком нормально поесть. Заглянул в холодильник, схватил кусок колбасы, сел опять за компьютер. Вот, я начал замечать то, что... Я часто просиживаю с самого утра до позднего вечера. Мысли теряются, не всегда ты можешь грамотно продумать план. И я принял решение снять себе офис. Что мне это дало? Новое помещение, более светлое, просторное, в котором нет ничего домашнего и все только для работы. Три километра от дома, которое позволяет мне ежедневно ходить как в офис, так и из офиса Утро начинается с того, что я позавтракав Иду пешком 3 километра Слушаю музыку, вдохновляюсь Прихожу в офис и начинаю именно только работать А когда я прихожу из офиса домой Я уже не могу принимать заказы клиентов И исполнять их, как я это делал раньше Потому что весь мой рабочий материал Находится у меня в офисе в мае этого года. Мне исполнится 40 лет. Я очень буду признателен, если к 40 годам у меня будет 10 тысяч подписчиков. Алло, Алло, Роберт, ты где? На тренировке? Давай приходи, мы тебя уже ждем. Скоро будет концерт гипнотюнс. Концерт гипнотюнс в Патрик. Посмотреть на ребят сегодня. Народу немерено. после X-Factor, реальный прорыв, их уже ждут, за ними уже а, приходят а, всякие девочки, молодые, посмотреть. Говорю отечественным блогерам привет! То, что Дима Верховецкий залил свой новый влог и начинаю его в принципе смотреть, потому что парни из Hypnotunes как раз сделали контракт. А у Димы влог как раз про Николаев. Я, я, я тоже видел блогера, когда вырос. меня в тусовку с бойцами короче вот, один боец вторая тут, тут имоножница yeah, yeah, yeah! плиту вот всякие такие штуки браслеты но наверное, те кто стали смотреть мой канал недавно и стали смотреть именно влоги возможно не смотрели все предыдущие ролики в предыдущие ролики я как раз вел не влог, а именно писал э, туториалы по плетению и свои рассказы о своей, так сказать, вот деятельности. Сейчас я вам не буду рассказывать, как сплести тот или иной браслет. У меня есть свой э, бренд. Э, бренд называется Любомир. Под этим брендом я плету э, как раз браслет из паракорда. Такие мужские аксессуары. Плюс я люблю бородатую тематику. Вот. И для моего бренда мастера изготавливают различные прибамбасы. Ну, штуки там, гребни для бороды, расчесочки всякие деревянные, расчесочки из стали тоже делают. Плюс один классный мастер делает мне пашелечки и картхолдеры одно из мест Николаева и полуостров называется Аляуды. Когда-то здесь жил итальянский купец, он занимался текстильной промышленностью по фамилии алюди И с тех пор остров полуостров, этот называется Аляуды. Ну, там живут люди, некоторые, речка. Называется Ингул. Можно видеть рыбаков. Красиво. Собралось такое у меня количество посылок 7-8 штук, которые надо отправлять сейчас идти на обычную почту, но это вообще, это мое самое любимое занятие, посылки в разные страны, вот США, США, Гонконг, Швеция, опять Гонконг и еще один Гонконг, Гонконг, Гонконг любит мои браслеты, пойду стоять очередь с бабушками В понедельники с Женей у нас самые трудные дни. Женечка у нас занимается каратэ, каратэ и, и английским языком. И нам приходится забирать ее со школы, быстренько кушать, да? да? Потом ехать на тренировку, на две. А потом мы едем домой, быстренько кушать опять и на... куда? Английский! Можно еще частью Еще у нас скоро соревнования. Мы едем в Одессу соревноваться. Да? В Одессе будут соревнования по карате. Вот. Женя сейчас готовится как раз. Приехал на фотосессию своей дочки, снять немножко несколько кадров для ее собственного влога и нашел здесь вот такую вот черную, черную комнату в студию. Блин, она такая классная. ладно, вот, и пользуясь случаем, хочу передать всем привет из черной комнаты. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А я стараюсь отвечать на все ваши комментарии, так что задавайте вопросы, не стесняйтесь.